Всем Здорово! Я достаточно долго играю в DarkRP и со временем начинаю понимать, что ребятам не особо вкатывают обычные нарушения правил типа фрикела или же нонорпе. Точнее, как бы правильнее выразиться. Им все так же интересны персонажи, которые нарушают те самые правила, пусть даже самые обыденные. Но в то же время ребята хотят знать несколько больше и о других правилах, которые есть на DarkRP. Плюсом мне уже немножко поднадоело из раза в раз, из ролика в ролик, повторять вам, что такое фрикил, а что такое нонорпе и почему в конкретном случае это нужно. РП или же фрикил. В сегодняшнем ролике мы с вами будем обозревать правила строительства, а также я буду наглядно показывать, как они действуют и что они запрещают. Вы, наверное, зададите справедливый вопрос, а почему именно правила строительства, а не какого-либо чата, к примеру? Ребят, правила чата я нарушаю успешно в каждом своем ролике, поэтому давайте их оставим кому-нибудь другому. Правила построек в darkrp это реально важная тема, потому что есть люди, которые обожают строить имбовые базы, на некоторых серваках это вообще не регулируется, и я не понимаю, как люди там функционируют, они просто не вылезают из дома. Ну да ладно, что-то я разговорился, ну а теперь мы можем начинать. Я играл на нашем сервере Бабараград, IP группа, а также промокод от меня будет в описании. Залетаем. Так, ну я зашел. Морф включен, все нормально. Выступайте вреды анкапа. Избавься от системных Аков. А, да, мне с кого-нибудь вопросик. Можно, пожалуйста, я его озвучу, А вы тем временем встанете инфостин? Хорошо? А, так вот. Я сейчас это занимаюсь полной залопой и просто уже... полномочия. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но я решил постоять и послушать, что он еще будет выкидывать. Как итог, ничего полезного и нарушение правила Нон-РП. А вместе с этим, еще до меня, он уже успел арестовать нескольких человек. А значит, помимо Нон-РП, он получит и фри-арест. Но как же так? Сегодняшний ролик ведь должен был быть о строительных правилах. Ребята, спокойно, это просто разгон. Я... арестовать по казни 3.3, Которая гласит, что... А, господа... взгляды... Это... И ничем, ничем, ничем не... Примеч... не примечать... не, примеч... не красив... Так Короче, в чем да, дело? Мужик... А, Дело-то в том, что... Это, вы будете арестованы... По казни и причина... причина. А, так... Таковая... То, что причина накроется в глубинах закона, а законы из себя представляют. А, а что такое закон? Да. Мужчина, Мужчина! Я тебе ебало. Вычищу сейчас. Какой? Да блять, на меня весь сервер ополчился на защиту этого долбоеба. Что это такое, блять? Нахуй он по мне стреляет, блять. А, ладно, а, сейчас ЖБ просто подам на этого дебила. Хотел конечно, меня арестовать, нормально. непонятно за что. Ты мог его на 120 секунд, зачем ты его на 420? Это ну, неадекват. Ты в ситуации Потому не разобрался уже, не... человек. Да он долбоеб, он просто ходит не... всех, пытается арестовать, непонятно по какой причине. Типа, вот, вот весь прикол, ребят. Что мне кто в меня стрелял? И в кого 13. я стрелял? только в город приехал. Ты там стрелял с крыши сейчас. Ты я только в город приехал. Он стрелял с крыши. У тебя доказательства вещественные а есть. Что вы, блять, а у бедного мужичка я, оружием как, оружием, печите все? Кого-то он, он не знаю, 40 убил. человек, блять, убил. Я ща-то полицейский. Что ты что, маразма... Нет, ты, ты вообще-то долбоеб и маразматику, вот сам... он прав. Я блядь, ты, блядь, ты это что у 4. Пистолет. Вы его должны... Вы же подписчики в данном Давай, пожалуйста. Я тебя прошу. Просто, сейчас а? стану, понимаешь, что вы, сейчас... Я даже не знаю, блядь. блядь. Мы с ним вообще постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно давай, постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно нет, ставка Арифлейм, ну, что, блять? Расход. Все уехал молодой. Кстати, обновили теперь сроки наказания. Теперь они варьируются, они просто какой-то фиксированы, там, 15-20 минут. Теперь можно от 25 минут до 60, к примеру, выставить человеку, если он... Короче, в зависимости от тяжести нарушения, вы можете варьировать сроки наказания. А теперь полетели смотреть, что там за база. Так, открываем, знаете что? Ищем пункт Building. Он разделяется на разные подпункты А, Б, С, Д и так далее, которые дадут нам возможность посмотреть, какая база слишком имбовая, а какая нет на улице. кто был на улице, заметил. Кто там у нас? Так, база, Я не знаю, здания. прошу этого чупсика, закрепилось -то, который только Лабиринты. Тем, кто ищет скрытый смысл, ребята, акцента на слове лабиринты нету, все в порядке, я просто остановил, чтобы немножечко вам рассказать. Это правило делится на несколько пунктов, каждый из них я не буду вам пересказывать в этом ролике. Мы возьмем во внимание лишь 2-3 из них. В данный момент я рассматриваю А и К пункты, а именно сложные оборонительные сооружения, а также щель и прострелы. В пункте А достаточно понятно прописано, какие именно базы и их вариации запрещены на нашем серваке. Ситуация с коридорами смерти и прочим дерьмом мы рассмотрим немного позже, а сейчас сделаем акцент на прострелах, потому что в этой квартире их просто немерено. Прострелы, где здесь? А вот щели прострелы. Выше или же ниже уровня глаз запрещены. Запрещается также установка в прозрачных пропов на эти щели-прострела. А чё у них хуя <смех> Правило минг-билдинг запрещает наличие более чем двух прострелов. Тем не менее, на первом этаже квартиры у них есть три укрытия, и между каждым из них это считается все прострелом. Но если вы зайдете еще на лестницу, которая сейчас у вас на стоп-кадре, то там вы тоже сможете простреливать сверху самого дальнего красного забора. Получается в итоге очень сильный дисбаланс. Те ребята, которые будут рейдить эту хату, они при заходе на территорию будут в полностью беззащитном состоянии. Все пропы, которые сейчас делают в виде этого коридора, они шьются насквозь. Укрытия у них никакого нету, а ходить бездюкаться в одном коридоре туда-сюда через входную дверь, но ну это тоже такое себе. А что в итоге имеют те, кто обороняется? У них несколько укрытий, у них также есть лестница, через которую можно будет простреливать через верх другой стены одного из укрытий, и они в принципе могут сидеть, кайфовать, пить пивко и вообще базу защищать на Чили. Лимит прострелов закрой, на базу да. дом. Ой. Да блядь, я тут могу просто шаг сделать, это уже а, будет считаться вот прострелом одним, вторым и так далее. Вот типа, смотрите. Раз прострел, два прострел, два потом не вот, нет, тут жира, вот, прострел, вот тут три прострел, вот тут еще прострел. Тут типа пиздец. Есть админ какой-нибудь собой, просто может помочь? Да. да, только лок. Э, просто тихонечко бойсь э, вот, не врубай, ничего. Полетели за мной в отель да, да, себе на вернись. самый верхний звеньев. Да, да, да, давай сейчас ты и сейчас тебя высушу. Я почитал по правилам, то что пункт F в мингбилдинге, щели прострелы. Лимит прострелов на базу, дом 2. Там, если ну куда ты шаг не сделаешь, это уже считается прострел. У них раз где-то проб стоит оборонительный. Проб с коридором, который начальный самый, он из простреливаемых пропов полностью Давай, давай я сейчас летаю по Давай, полетели. Я тебе 230 СУП схуярил Сиска с кашкой вообще Ай, вообще выдаем, выдаем. Парни, у вас, у вас тут дезориентация какая-то Сделайте материал нормальный И... ну или просто ответ Один, где показывай Окей, сейчас где-то Три прострелы можете исправить У вас тут, получается, на самой обороне два вот здесь И вот тут третий Сейчас я сколько плохо выйду, вам покажу, получается вот, Нет, а смотри тут... Это прям фул вот. прострел Ну, фул прострел, прострел, который не для нападающих и обороняющих Нет, это, это не равноценный Просто вот это уберите и вот оставьте вот здесь ДСО, он будет покайф. То есть, считается аналитикой? Точнее считается так так у вас, у вас с этой стороны прострел и вот с вот этой стороны прострел, у вас вот этой вообще подстройки само у вас уже здесь вот два пиво, прострела. Пиво, на встанете, да пиво на лестницу встаньте, это по факту еще один прострел на лестницу встанет, а еще один да? пострел, уже третий наверное. А, Сделайте, сделайте, Сузи не пользуются, сделать, пользуются ну, базу так построили, чтобы как раз этим и пользоваться но... Кому ты чешешь я, я не строю, не строю я строю, не но... да, не но... да, Если не, но... я не попадаю, Слышишь? Не-не-не-не, это Ариатор построил Ариатор, постройка, он уже улетал за базу. Он не понимает, видимо А, да? Не ну все, тогда mouldy, Нет, байпunda, g, Não, 느таки, Ариатора сейчас в епу, короче Вот, ариатора, плохо Вот, что ты мне честно. Ариатора пропуск, Алло, ариатор? вот здесь Стена люди. и вот эти вот стенки Это его пропуск Погоди, Всё. погоди, не, не, Томас, Томас Вот иди сюда ко мне, вот здесь Я вроде не его пропы были Азонцы Вот здесь Нет, Это да тут понятно, но в общем-то постройка Смотри, его большинство, вот этот проп ну, Вот общем, этот да, вот да, тоже да, да. Ну вот значит его въебывать и надо ну, Пусть да, учится строить да. Да-да-да, в Въебывай вот эта база, это молодого Буки сначала была, Ариатор ее просто Тогда пристроили. другой откидывался. Вы заебали да, крайнего искать, как только у вас начинают дудосить блять, за вот а эту а хуйню базу. Учитесь строить блять, уже, ебок. Пиздец, блядь. Видимо, никто, блять, сука, не да, умеет. Томас же, Бебри, не. Ариатор, еще жалобу подал. Давай, я тебя, сука, опять коридор... Чел, коридор смерти ебанул, кажется, да? Пиздец. Ну и какая же проблема в этой постройке? Казалось бы, прострелов не так уж и много. Тем более, одна из комнат полностью заблокированная. У тебя просто прямая дорога до ФД. Все бы ничего. Представьте себе ситуацию. Чел на нападающем рейдит и думает, что вот, я сейчас зайду, повзламываю ФД и заберу, перечислю себе маники спринтера. А в итоге он заходит, и ему ребята, которые тут живут и построили этот коридор смерти, перечисляют 100 хуёв в защику Причем бегать, защищаться и стрелять будут по нападающим именно не с той комнаты, которая самая большая, а с балканами кона, Потому что там будет видимость модельки через окно несколько хуже, чем обычно. У нападающих в этой квартире тоже нет никакого шанса на то, чтобы успешно завершить рейд. Просто пока они будут идти до другого ФД, их будут пиздить. Причем ходить нормально можно будет только вперед и назад, а это тоже, знаете, чем чревато. А вправо-влево стрейфиться особо не получится. Я это уже показал до стоп-кадра. И что это, блядь? И что это? Никуда не пройдешь, ничего не сделаешь. Один человек не помещается. Ну так, с трудом. Ну, фортура как раз та постройка. Значит, у него 3.4.а. Охуенное правило на самом деле. Очень удобно. Мониторить всякие нарушения с постройками. 3, а пункт. Нюхай бебру. Перестраивайте. Она ее только достраивает. Да у вас уже она достраивалась в неправильном таком представлении. Это коридор смерти по факту. Человек туда один еле-еле помещается Hello. и не может ни вправо, ни влево уйти никуда. Uh -huh. все Понял. Просто я не знаю, ну давайте я тебе просто порекомендую. Возможно, не послушаешь, но все же давай, смотри. Вот uh -huh. просто. Сколько Открывай. там по ФДшкам? ФД, кейпад, лимит, э, ФД установленных Два. на один проб 1, на лимит на оборону дома 2, на оборону база 4. У вас по факту дом, потому что вы двое живете тут, вдвоем. Да. Вот. И вы можете поставить вот здесь вот один ФД. На входе. И вот здесь у один, один ФД, ну, который уже полностью комнату к вам открывает. Вот день тут, хр хрен его знает. Ну как не так сделайте, чтобы не коридор был, а, например, комната нет, вот нет, такая. Нет, нет. Угу, хорошо. Томас. В следующий раз сделаем. На тебя же была от ареатора. Окей. Сейчас тэпнусь. И чё? чё? Ну вот а он говорит-то, что ты... А, а, Обманул его тем, то что если зачитаю его сообщение я. Ну все же, обманул О, щас, щас, щас, кого когда обманул? Он сказал, что за плохой построй Хотя отлетал другой, тот, с кем я жил. Я ему объяснил, что если ты не выдал ему наказание за, 6, ну, за нарушение, вот он, ты бы сам нарушил правила 6.9, не выдавать наказание за нарушение. Нарушение у тебя было в постройке, было. Не знаю, зачем ты хочешь, чтобы он здесь был? В любом случае, я тебя имею в виду. Твоя нарушение постройка. Было? Твоя постройка. Нарушение Твой было? Бан. Было. Все. Так он же тебе... Если не бы что ты. Если бы он Твое нарушение. Что? Получил... Претензия. Претензия у него в чем? Чем Чё он хочет? Я не знаю, что он хочет. Обжаловать свой банк хочет, видимо. Ну а как обжаловать? Пусть строить, блядь, научится он уже второй раз у меня сидят, за так там у, тебя, так там у тебя три прострела, еще на втором этаже вы можете спокойно стрелять людей, у вас получается равно Я говорю, пусть учатся, блядь, строить базы нормально, они заебали, он второй раз у меня уже попадается с базами какими-то херовыми. Где они их да блять, как достают? как, он они, как им в голову раз. приходят эту хуйню строить, я не понимаю. Потом он не жалуется, что их банят за это. Так мы тебе объяснили, что не так, и забанили. Дня 4, может Смотри, быть, назад ты себя, если бы администратор вот перед тобой не сказал бы, да? Просто посмотрел. Шо тебе еще И можно? ушел, да? И он бы нарушил правило 6.9. Наказание. Не выдавать наказание за нарушение, понимаешь? Ему это надо? Ему, думаю, это нахуй не надо. Все, жалобы краю, Приятной игры на сервере. Удачи. Все, полетел дальше мониторить. База это очень классная тема, ребят. Если вы отмените на каком-то серваке, то берите это на задний. Что, блядь? Другие есть здесь. А как он... Стоп, блять что это за прикол? Кто тут-то живет? И кто? Два ФД нормально. Два ФД здесь еще окей все. ФД на кейпады не считаются, поэтому можно пим, пим, это папа. пропустить. Значит, здесь нету скрытых ФДшек. Так, ну с этим вроде бы все в порядке, теперь они не справятся. Так, опа, опа, опа, опа. Нет, не то, не то. У него все чистенько. Опа. Здесь ничего сложного нету, он просто закрыл вот этот вот проход. А ну, стоп, можно ли закрывать вот эти проходы? Может для этого карту делали, чтобы были разные варианты. Также застраивать NPC, автоматы, с виду и тому прочее. строительство пристроек зданию дома в родительных целях, декоративных целях разрешено. Застраиваться можно лишь в купленных домах, исключение базы балкона. В ПО и в мэрии могут строиться только профессии, которые прикреплены к этим зданиям. Разрешено строительство в парке, пустыне, улице, при строительстве варьков, водный канал на крышах или же зона около пятиэтажки. ТЦ. Блокировать входы, вентиляцию, выходы в дом, квартиру, помещение, комнату, кроме полков. Этот entity не под подконтролен ни одному из кейпадов. Блять, ну это фармила, давайте глянем просто на статую. Тут просто от этого он наталкивается. А долго он играет, недолго, может реально не знает. Четыре часа у него онлайн. Мелепестрический. Эй, hey, мэлт. Melt. это смотри, сейчас с тобой говорит твоя совесть, я тебе даю совет. Другой, может быть, игрок не заметит, но я заметил, у тебя сейчас идет нарушение правила Про блок ты закрыл вентиляцию, а этого делать нельзя, в правилах написано, то, что вентиляцию запрещено закрывать. Поэтому просто отредачи немного постройку так, чтобы вентиляция у тебя была, например, открыта, но чтобы к тебе через вентиляцию люди не попадали. Ну смотри, я тебе давай объясню, выходи сюда, выходи. Блок вот этого вот вентиляции убираешь, а сетку... И сетку и кейпад с крышей немножко просто в свою сторону в комнату внутрь двигаешь так чтобы вентиляция осталась э, снаружи считай как в одной комнате с этой дверью вход я могу тебе примерно объяснить ты перестроишь как э, чтобы поправильнее было я подвину за тебя ну да типа того пресижным просто на себя подтяни стой оставь вот ровненько сделай выравни не не не толкай не толкай пусть оно вот будет э, получается э, спереди с твоей стороны вот все вот она вот так вот будет нормально. Просто такие пады переставь и фдшки, возможно. И вот эти пропы тоже я сейчас подвигаю, если оно тебе так нужно. Ну все, вот теперь у тебя правильно все стоит нормально. Имей в виду, если что, давай. Удачи. Окей. Ну, два прострела, все нормально. Здесь и здесь. Считайте, у него дом. Стрелов на базу дом два все окей раз два и все больше ничего. Следующие кто у нас идут на очереди кто построится любимый. Если ночница напротив не Бабушки атакуют. Ребят, ну на этой базе прямо полный набор того, за что можно было бы выписать пиздюлей этому строителю. Во-первых, это коридор смерти, который мы с вами уже сегодня разбирали. А во-вторых, это неравноценная видимость модели персонажа, которая очень сильно влияет на баланс сторон во время рейда. За самодельным окошком из пропов, которое вы видите на первом плане, есть еще окно, которое делается на маппинге. Это часть карты, которым тоже ребята пользуются. Такой вариант постройки в абсолютно идентичной квартире мы разбирали в 18-м выпуске проверки администрации, но там и это делал вскользь, потому что не было основной целью регулировать правила построек. Весь прикол кроется в том, то, что вот за этим небольшим окошком и за тем основным, которое делается на уровне маппинга, человека нормально не видно. Но! Это еще не все. Я думаю, уже многие знают, что после взлома ФД он исчезает и на его месте расплывается картинка, и вы не особо видите, что происходит за этим ФД. Подливает масло в огонь еще тот факт, что в этом коридоре смерти не один ФД, а целых два, и то, как они работают в плане размытия, я немного позже вам покажу. Коридор смерти. Ну 2 ФД. Мне своей кровати вообще на ПК смотрю, я кайфом. Два ФД у него. Здесь комната ничейная. Коридор смерти имеется. Неравноценный просмотр модели тоже имеется. Вот он. Вот так вот и выглядит чел себе. Около запретную такую зону прострела сделаю видимость. Эх, пиздец. Равноценная видимость модели персонажа. 60 минут я ему выпишу. Потому что, ну это пиздец, блядь, 4 дня чел играет. Он э, специально задрачил таким образом правила, чтобы к нему не доебались. А и К. Нюхай бебру. Нахуй не так строят, я не понимаю. Сейчас вот, вот он охуеет. Барбарик. Ну как я понял, он живет в этой квартире. А реально у меня там я не Барбарик, да, квартиру сейчас. удали там свою, которая у тебя стоит. Да, Давай там дом соседний. Не, ну тут все окей уже. Все, Мы их быстренько да, приструнили они начали адекватно строиться. Вот тут обычный проход и все. Ариатор, ты где? Прострел. Единственное я вижу только вот тут вот. Ну и максимум Ариатор. еще вот тут. Все, больше нет никакого. Ариатора нету, его забанили. Да, блядь, нормальная ширина, пиздец. Сука, они че ебанутые! История снова повторяется. Стоило мне забанить его друга, и он не понял, что не нужно строить такие базы. Вот то самое, о чем я вам и говорил в начале этого ролика. Чел строит вот такую вот якобы дерьмобазу, которую нормально зарейдить, но ну, никто не сможет. Это просто если зарядить ему несколько снарядов с РПГ, то возможно да. Затем он дефает базу от 10, 15, 20 человек, и так далее. В соло или же вдвоем с каким-нибудь челиком. И они потом пишут в чат, какие все пидорасы лохи, а они крутые, дефали на говнобазе плюс рыб. И прикол самый кроется в том, то, что они просто никуда не выходят с этой базы. Они просто сидят и отстреливают тех, кто сюда приходит. Они не играют на серваке. Нет, ну ДРКРП это формально просто война бандитов и полицейских, которая разбавляется разными мирными профессиями, другими активностями и прочим. Но не настолько же, чтобы ты просто сидел в одной квартире и писал о том, какие все лохи не могут тебя зарейдить. Но ну, это просто полный бред. Подобный опыт мы уже усвоили на Кайф Лайфе, потому что люди там строили просто неебические базы с дубликаторами. Они продавали дубликаты таких вот им Баз, и почти пол сервера на них сидело Никто не выходил на улицу максимум, чтобы просто потанцевать Ну, пиздец развлечения В случае Боброграда мы вот такого вот допускать не хотим Поэтому мы немного переработали правила постройки баз И теперь оно намного лучше регулируется, чем было раньше О, при Дома это на время твой будет дом. Потом же. Без складка, почему летаем в рпще? А, да, это раскладный да, Взял с окна. Взял вот так Нельзя. Ага. Ну вот Сосок, он сейчас рейд опять отбил вот таким образом. Он точь-то -точь будет. Нельзя стрелять, вот Он точь в точь такую же базу уже начал пану, строить, давай. о чем речь? А, у него, смотри, помимо этого окна открытого, мы... вот здесь еще были пропы это так ты да? Это ты того типа, который вызывали? Да, у него помимо, <связь> вот, <связь> вот, вот смотри, сейчас <связь> вот у, <связь> у <связь> кота <связь> этих пропов нету, нет, они где-то тут стояли, которые защищают еще. Типа, сам подумай, ты заходишь в базу Редди, да, тут западу, проход ты да, один да. влезаешь, еле-еле, и тебя просто накидывают вот оттуда из окна, где ты не можешь нормально попасть по модельке. Почему не можешь? Потому что это, сука, имбовая постройка базы. Меня на еще сложнее базы. На клип. А это обычная база действительно обычная база. Но ты же 10 человек в соло на говна базе, как ты говорил. Причем говна база. Да, ты, на, ты 10 человек потому на Потому что говнобазе. они Да, да без блять, конечно. Внутри, вот. Лезут нельзя. как дауны. А тут по-другому ничего ты, не сделают. Музыка. Вот. Мужик, а что потому ты хуйня несешь, ты просто. Нельзя, потому что я ты говоришь, что делаю. мужики туда. Вот стань, бед стань туда, стань вот сюда, стань, пойди, стань. Да О. въебите ему уже просто тоже так, банк Сейчас дайте беды. я сам уже туда выпишу. они тупые, сука, не понимаю, что нужно строить, как не человек. Не Возьми оружие, возьми оружие. Дроп. Открой ФД, открой ФД, открой ФД, открой ФД. Ага. Вот, Видишь, что отсюда плюс оно еще мыльное все. Видишь что -нибудь? Плюс оно еще мыльно, ни хера не видно. Это ебучий я коридор. Я же птицу и еле его чертать. Это ебучий коридор, о чем я вам Банью. и говорил. Бань его, бань. За что ему? За коридор, потом еще что-то. Коридор Банью. и получается неравноценная видимость модели. 4 .4. То же самое, абсолютно. 3.4, потом... Э... 3.4, а, 3.4К. 3.4, а, Спасибо, спасибо. Я не знаю, когда... Дед, <связать> <Нет>, это мне <связать> надо постоянно так Чёрный вот вдалбливать, объяснять. <связать> я <связать> уже, сука, несколько раз <связать> вот <связать> таких челиков видел на вот этой вот комнате, вот на этой планировке. Они либо вот тут делают, вот такой же абсолютно по высоте проход, и вот сейчас так вот а стоят. Куда? Я сейчас вернусь, я сейчас вернусь. Я и сейчас у, вернусь. у них ебучий вот этот коридор, который вот, ну смотри, вот, я ты еду. просто прямо проходишь и получаешь пизды. Ребят, серьезно, вы заебали уже строить вот такие базы? Вы не можете понять, то, что потом к вам просто адвин какой-нибудь идет вроде меня или какого-то другого, и начнет вам выписывать пиздов? Постройте нормальную более-менее базу. У тех, кто умеет строиться, попросите просто дубликат. В чем проблема сделать более-менее адекватную базу, у которой будут достаточно равные шансы как у обороняющихся, так и у атакующих. Чтобы было хотя бы интересно, блять, рейдить. Вы просто же делаете вот подобную базу, как с тем коридором а и с окном. Вы стоите с пулемета, настреливаете, там, не знаю, 7-10 голов и пишете в чат по это что там рейдеры бездари ебаные. Хотя, если вас поставить в их положение, ну, поменять вас ролями, вы что же тоже нихера не вытащите. А потом вы будете кричать, что база кончена, вот, строй нормально. А потом, когда до вас все-таки ситуация доходит, вы строите ровно такие же базы. В чем прикол? Я, если честно, не понимаю. Блядь, ему сказано было убрать Я эту сраную хату. «Барбариков, убери нахуй свою квартиру!» А, не решили по-другому. Вот о чем я вам и говорил. Стоило мне просто нормальным объяснить то, что нужно просто переделать базу, оставить один вот такой хотя бы нормальный прострел, делать и укрытие сколько угодно, но чтобы прострел был один. Что в итоге? Они снова сделали вот такую вот тучу прострелов, потому что, видите ли, с нормальной базы им неудобно отбивать рейды. Видите ли им не нравится, когда у рейдеров и обороняющихся одинаковые шансы на то, чтобы выиграть или же проиграть рейд. Можете немного перемотать, там и с действующим куратором им тэпались сюда и объясняли то, что вот так вот. Лучше перестройте базу, здесь вот это уберите, здесь сюда вот это добавьте И будет вам нормальная база по правилам На первый раз мы это спустили, хотя вполне себе должны были выдать уже наказание Но второй раз я уже вот это допускать не буду И буду просто сносить эту ебучую базу вместе с тем, кто ее построил Раз прострел, два прострел, три прострел, четыре да, Чего ничему жизнь не учит совсем вы чё а точно, как, вы? С прострелами а у вас проблемы на возникли. На <связь> возникли? У вас сначала был нормальный проб который просто закрывает проход, и здесь был один нормальный прострел. нахуй вы опять сделали с прозрачными пробками прострелы? Я не понимаю. Не знаю, кто кто О, прострел. Как у просто это Я не знал отличной, я не строил даже это, я был на разборках с Это барбарик опять нахуй верфил У него одна база такая же. И другая база. Я ему говорю, убери свой ну старый давай, дом. Что он надо не убирать, Что надо вот эти два пропа надо Прострелы, будет убрать над Прозрачные пропы убрать типа, Я не знаю, я ему уже не доверяю ну, вот на самом деле Он взял перестроить базу Которая была Понятно. почти такая же имбовая С прострелами, перестроил Сначала было нормально, теперь он поменял пропы На прозрачные с прострелом прострелами вот такие. Эскимос, перестрой, пожалуйста, что просить Короче, Я бы на самом деле строил Я Если кто-то умеет строить Я нахуй давай, ему так. сейчас выписываю Мне наказание нет, за... Я не могу, за... Просто... за его базы ебанутые Вы просто видели, может быть я он там В одиночной квартире Небольшой, там та же самая база. Она тоже нарушает тоннель. коридор смерти и прострелы неравноценно Меня уже это, если честно, заебало, потому что я ему уже доверил перестроить эту странную вашу квартиру. Что такое коридор смерти? Можешь объяснить? Короче, пойдем, выходи, выходи, выходи, иди сейчас на верхнюю квартиру. Верхний этаж левое крыло дальше. Ну что, здесь ну, я ему уже говорил, что нужно просто убрать эту ебучую квартиру, он просто ушел, вот такая ему, похуй. Они не умеют строить, как с ними нормально разговаривать. Амору, вот, видишь, смотри, ты заходишь? Ты не видишь а. вообще из-за размытия а, ФД А, ты заходишь и в тебя сразу 10 голосов Стреляет, да? Ну, типа того, да И еще смотри, ты в окне не видишь меня Нормально, даже если я сейчас клок уберу Ты меня все равно не разглядишь вон там не. В начале пути, а ты дальше не пройдешь Потому что а. тебя напихают 100 хуев в защику Поэтому я ему выписываю да сейчас наказание. Идите, перестраивайте базу, что из силы. Быстро. Блять, ебучий барбариков, сука. Ну, нормально же просил, господи, твою мать. Не получится. Мы переезжаем. не можем да, с вами побыть. Мы переезжаем. Он мне сказал, может ему позвонить а. хоть я... Мы переезжаем. А, мы, мы переехать, ФК. Да, он сказал то, что Ф. я могу... Ты налево-направо. Все. наносим маленькие да было было неплохо на самом деле проверить сервак на постройке вот такие ебанутые благо для этого есть нормальные правила которые могут отрегулировать